И всем привет, с вами Ростиксон, сейчас я расскажу про бота в Телеграме Нир Тимбот. А перед этим конкурс на 15 долларов. Тот, кто напишет лучшие комментарии, связанные с Нир Тимбот, как он может быть связан, такая какая критика или предложение. В общем, я выберу лучший комментарий и отправлю ему приц в токенах Нир. И еще нужно будет подписаться на мой Телеграм-канал и Телеграм-канал Нир Геймс. И напомню, что все ссылочки на бота будут в описании. Чем хорош Телеграм-бот? Тем, что он всегда под рукой, можно с телефона или компьютера проверить обновления и сделать полезные штуки, отправлять транзакции и тому подобное. Чем хороши децентрализованные приложения? Тем, что они живут в блокчейне, не требуют центра доверия, но позволяют надежно работать с финансами за счет мощной криптографии. Только вот сложная криптография требует сложных интерфейсов, подписки всего подряд в метамаске или на экранчике леджера. Можно ли сделать так, чтобы вы смогли управлять финансами внутри Telegram-бота, запускать смарт-контракты одним касанием экрана, оплачивая за выполнение операций малые доли цента, а сам бот при этом не имел бы даже теоретической возможности украсть ваши средства? Да, если вы работаете в блокчейне NIR. Причина в том, что в NIR есть уникальная возможность создавать ключи доступа с ограниченным функционалом внутри вашего аккаунта. Для t написан смарт-контракт для управления чаевыми, которые можно пополнить токенами. Эти токены можно отправлять в виде чаевых под сообщениями, а чаевые можно выводить себе на кошелек. Кстати, в чате NIR Games такое часто практикуется. Допустим, вы можете получить чаевые за помощь какое-либо сообщество НИР. Чтобы связать бота с вашим аккаунтом НИР, мы сгенерируем новый ключ, который сможет запускать вызовы лишь для этого контракта. Не сможет вызвать другие контракты, и уж тем более не сможет потратить ваши токены. Ключ находится в вашем распоряжении, и вы можете удалить его из НИР аккаунта в любой момент. Но пока он активен, он позволит telegram боту отправлять чаевые настолько простым способом, насколько это возможно в Телеграме. Мы можем отправить чаевые пользователю, даже не зная его адреса. Чаевые смогут накапливаться и будут закреплены за его Телеграм-аккаунтом. И как только он зайдет к боту, то получит предложение точно так же подключить свой блокчейн-аккаунт и вывести токены. А если у него нет нейро-аккаунта, то бот поможет создать LinkDrop ссылку, которая переведет на страницу генерации аккаунта, при этом покроет небольшую плату за хранение аккаунта и остатки чаевых сразу зачислить на баланс. Ссылка на бота есть в описании, или же в Телеграме пишем NirUpBot. Как начать отправлять чевы? Переходим к боту работ, как я уже говорил, и логинимся в аккаунт командой LoginTeamBot. Указываем желаемую сеть, вводим имя своего аккаунта в NIR в виде name.nir. Вы должны иметь доступ к этому аккаунту через кошелек NIR, то есть биржевые аккаунты не подойдут. Далее будет создана ссылка, по которой вы сможете связать аккаунты. Кликните на нее, залогиньтесь, если надо, в свою учетную запись в WebWallet. Убедитесь, что у данного доступа не будет возможности тратить токены и вызывать методы других контрактов. Нажмите «Авторизовать», ну то есть «Принять». Второе. Вернемся к боту и подтвердим привязку к Это можно сделать кнопкой «Старт». Нажатием на кнопку под полем ввода или вводом любого текста. Выполняется проверка в блокчейне, после чего создается ключ ограниченного доступа. Третье. Переходим на сайт, логинимся своим аккаунтом NIR, используемым ранее, и пополняем баланс приложения. Эти токены вы сможете жертвовать в чате. Четвертое. Идем в Telegram чаты, где присутствует бот. Например, чат NIR протокол. И пишем в ответ на сообщение того автора, кого мы хотим премировать. Например, slash NIR 1 или slash NIR 05. Смарт-контракт всякий раз изменяет данные в блокчейне. А теперь, что делать, если вам дали вы в NIR Team бот? Например, расскажу о своем примере. Я как-то сделал рисунок, связанный с НИР, и даже не думал, что мне что-то за это может прилететь, и мне отправили один НИР в виде чаевых. И то есть, как мне их теперь получить? Мы опять же переходим к боту НИРа Бот, смотрим доступный баланс команды MyTips. Если у нас есть НИР аккаунт, то логилимся в бота шагами 1-2 из предыдущего списка и делаем виздроу для вывода. Если у нас нет НИР аккаунта, то вызываем VizRollingDrop, которая создаст ссылку на генерацию аккаунта, на котором уже будут лежать пожертвования за вычетом стоимости регистрации аккаунта. Внимание! В боте ведется два разных баланса. Депозит относится к аккаунту НИР, и баланс чаевых в Телеграме относится к учетной записи в Телеграм. Это сделано для того, чтобы иметь возможность отправлять чаевые даже тем, у кого нет нир-аккаунта, и отправлять чаевые не только в Telegram, но и в других социальных сетях. Когда вам отправляют чаевые, вы получаете их на баланс чаевых. Чтобы иметь возможность отправлять эти токены в виде чаевых с другим пользователям, надо перевести их на депозит команды transfer tips to deposit. Еще одна интересная функция Тимбота – это свопы. Получив чаевые в Аврора, или, скажем, тип токен, пользователь может без проблем обменять их на finance ref на NIR и создать учетную запись NIR. Также у бота есть чат в Телеграме, там вы сможете пообщаться с людьми про бота, узнать что-то интересное, задать дополнительные вопросы. Также все ссылочки на Twitter бота будут в описании, там проходят анонсы, конкурсы и так далее. Как по мне, NIR T-Bot очень полезная штука. И действительно уникальная. Напоминаю про конкурс 15 долларов. И всем удачи. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях.